приветствую всех сегодня буду очень много говорить по а, поводу ограничения свободы слова и по поводу политических репрессий это очень важно поскольку каждое сфабрикованное дело это чья-то разрушенная судьба однако перед этим я бы хотел поговорить о смыслах о том что вообще происходит и как нам на это реагировать Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это то, с какой наглостью сейчас фабрикуются политические дела. Если раньше репрессивные органы делали хотя бы какую-то видимость соблюдения законности, то теперь они сщут эти дела белыми нитками. И это абсолютно никого не удивляет. За это никто не чувствует ни стыда, ни ответственности. Для нашего общества это стало нормой. Это явно видно по делам Ивана Голунова или, например, Леонида Волкова. Режим дает нам явный сигнал о том, что в России больше не существует публичного права. О том, что общественный договор разорван самим государством в одностороннем порядке, потому что оно даже не собирается соблюдать свои собственные законы. Но есть еще один очень важный сигнал. о том, что вся та монолитность, вся та непреклонность режима, о которой мы слышим каждый день, разрушилась, как карточный домик под набором общественного давления. Мы думали, что с 2012 -го года у нас не осталось никаких законных инструментов для того, чтобы бороться за свои собственные права. Оказалось, что надежды есть. Сейчас Иван Голунов на свободе, Леонид Волков на свободе. И на свободе окажутся еще сотни и сотни политических заключенных, если мы продолжим действовать в том же духе. Но нам самим необходимо задуматься о том, а что мы допустим в будущем, для того, чтобы такие события больше никогда не повторялись.